Слушай, я тебя не понимаю. Ты зачем хочешь познакомиться с бывшим парнем своей девушки? Хочу узнать, из-за чего она его просила. А то эта коза мне уже надоела. Вот таковы вкратце правила и комбинации карт при игре в покер. Ну хорошо, я вроде бы понял, но допустим... Мне приходит два одномастных туза, что тогда? Правилами предусмотрены, и этот случай. Тебя выводят под руки из казино, крепко бьют и больше никогда туда не пускают. Ибо уж больно удачлив. А кто А кто это сделал? Почему ты плачешь? Меня никто не замечает. Ну зато из тебя выйдет хороший снайпер. Я собираюсь колоть свинью. Помоги, чем можешь. Тебе нужен нож? Нет, свинья нужна. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Что это вообще означает конкурентоспособная зарплата? Это означает, что по размеру она способна конкурировать со чертами за коммуналку. Почему бананы дешевле свеклы и картошки? Картошку со свеклой везут по россии, а бананы по морю, а на море нет гаишников. Помнишь, Сиреноколовый, чумак 80 воду по телеку залежал. Теперь так не умеют. Так, Михалковый. Когда телевизоры были с Там такое излучение. Водка есть? Есть, но только 40 градусная. А я такую и леплю. наливай. Фу, что это? Она у тебя теплая. пить невозможно. Я же сказал, 40 градусная. Да. Да. У тебя, дед, кто по специальности? Алкоголик. Но это не специальность, это увлечение. Не скажи, он к этому очень серьезно относится. Подписываемся, кликаем на колокольчик.